Я выберу 10 карт для вас. Под колодой. Под колодой у нас карта умеренности. Ну что ж, хороший посыл. Во-первых, старший аркан представляет знак зодиака Стрельцов. Карта умеренности говорит, во-первых, о терпении. Кому-то надо подождать, потерпеть что-то. Во-вторых, это карта умеренности во всех областях нашей жизни. Карта умеренности по-английски называется temperance, от латинского темперара то есть смешивать что-то. Смешивать правильно все стороны нашей жизни, чтобы получился такой удачный коктейль. То есть работа, дети, семья, отношения, друзья, развлечения. Все должно быть представлено в нашей жизни, но все должно быть представлено в правильной пропорции. Вот об этом эта карта. Мы посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у вас рыцарь Пентаклей, который перекрывает карты семерка кубков. В основе креста у нас девятка мечей. В недавнем прошлом король мечей. По главе расклада у нас десятка пентаклей. В ближайшем будущем карта Луны. Для вас, мои дорогие, двойка пентаклей. В вашем окружении восьмерка посохов. Надежды и страхи девятка посохов. И чем все завершится? Семеркой мечей. Ну что ж, давайте начнем с малого креста. Рыцарь Пентакли – самый медленный рыцарь среди всех четырех, которые у нас есть в колоде Таро. Рыцари обычно – это движение вперед какое-то. Вот тут вот рыцарь Пентакли – земная стихия. Это, может быть, девы, тельцы, козероги, девы, так же, как и вы. Может быть, молодой человек или молодая женщина-дева. Либо это доходы ваши финансы, как они будут поступать к вам. Поступать они к вам будут регулярно, потому что вот именно рыцарь Пентакли, он такой, знаете, надежный. Это вот сказали 20 числа или там 10 числа вы получите свою зарплату или какие-то выплаты, вы их получите. Это карта надежности, стабильности, знаете, вот так вот. Что еще может быть? Если это любовь для кого-то, может быть, вы встретили кого-то, то тоже не рассчитывайте, что ваши отношения будут развиваться очень быстро, потому что человек с таким аналитическим умом, он 10 раз продумает, прежде чем что-то сделать, какой-то шаг вперед. Поэтому, но тут вот опять это надежность, то есть на него можно положиться, то есть стабильность, да, может быть, медленно, но верно, вы двигаетесь в верном направлении. Если это любовь, то, может быть, вы познакомились в интернете или в соцсетях каких-то, потому что семерка кубков – это карта выбора, большого выбора перед нами. Это карта, которая говорит не все то, что перед тобой тебе подходит семерка чаш, например, если мы ищем работу, например, тоже, может быть, если вам выдали, если вы вышли на работу и вам сказали, вы будете стабильно получать какие-то доходы, может быть, вы нашли эту работу тоже через интернет, потому что семерка чаш – это... Ну, как вот в интернете на сайтах. Мы можем подавать, например, свое CV. Где-то мы можем наткнуться на бриллиант, то есть очень удачную какую-то работу с хорошей оплатой. А где-то мы можем обжечься. Может быть, какой-то обман, может быть, какая-то афера или еще что-то. И люди тоже самое. Если мы ищем, встречаемся, сайты знакомств, там кто-то может быть на самом деле бриллиант, замечательный человек, а кто-то, может быть, и какой-то аферист попасться. Поэтому вот так вот. Ну, и еще как карта э, семерка чаш это карта мечтаний карта мечтаний которые иногда переходят за рамку помните карту умеренности все хорошо меру мечтать можно но когда эти мечтания переходят в иллюзии вот тогда это уже не очень хорошо потому что иллюзии есть иллюзии это не основано на реальности ну а я думаю, что вот этот вот, ну, девам не свойственно особенно как-то впадать в иллюзии. Вы знак такой очень земной, практичный, поэтому э, я думаю, что, может быть, мечтали о чем-то или о ком-то, и судьба может послать вам э, этого человека или надежные доходы какие-то. В основе вашего креста карта переживания. Я должна признаться, что второй раз записываю ваше видео, и вот ваша первая карта, была вот этой карты девяткой, то есть от нее я всегда поражаюсь картам Таро. Как не хочешь увильнуть от какого-то негатива, все равно они нам его при... преподнесут, карты Таро. Так что и тут девятка мечей, карта переживаний, может быть, даже какой-то депрессии для кого-то. Кто-то не спит по ночам, не спит по ночам, может быть, просто вы страдаете э, бессонницей. Тут надо как-то с этим бороться или заниматься этим. Для кого-то это, знаете, когда мы... Это все в голове. Мечи – это наш образ мышления, то есть вот этот образ негативного мышления. Может быть, еще ничего не случилось, а вы уже себя накручиваете, просыпаетесь. Может быть, кто-то вот на работу новую вышел, и вы совсем какие-то страхи у вас, все ли будет нормально, все ли будет хорошо, вы просыпаетесь, нервничаете по ночам. Такое тоже может быть. Но еще раз хочется сказать, все это в голове, вот эта вот э, э, стиральная машина в голове, которая, знаете, когда просыпаешься среди ночи, и вроде бы надо опять заснуть, продолжать отдыхать, а в голове начинают сразу вот эти крутиться мысли, как в стиральной машине. И от них никуда не денешься. Но а, лечитесь, лечитесь сами, лечитесь с помощью чего-то вот от этой либо бессонницы, либо от своего вот этого негативного образа жизни. Принимайте что-то в плане какие-то, я не знаю, может быть, медитация, делайте что-то, скорее всего, не принимайте. Кому-то медитация перед сном может помочь, Кому-то горячая ванна, кому-то, я не знаю, что-то еще. Вы сами знаете лучше, чем, чем я, что вам помогает вот в такой ситуации. Нет, значит, надо идти к врачу. В недавнем прошлом король мечей. Король мечей – мужчина элемента воздуха. Это весы, близнецы, водолеи. Люди, которые могут показаться довольно сухими, холодными, потому что весь фокус на гол... в, голов... в мыслях, в голове. То есть люди, которые не очень любят показывать эмоции, они, может, даже им даже и не доверяют как-то, а вот все должно быть, все надо продумать. Люди, которые любят честность, справедливость, всегда любят добраться до сути дела, то есть от них никуда ничего не скроешь. Либо этот человек может быть какой-то профессии, вот соответствующей вот этому описанию, то есть может быть судья для кого-то, может быть адвокат, это еще служащие, либо военные, либо в полиции. Иногда это хирург, нож у нас в руках, хирург или дантист. Либо это специалист, может быть, даже профессор, или преподает в университете, в институте где-то, что-то с умственной деятельностью связанное, пишет какие-то статьи, может быть, такие умные ученые. Ну и вот, как я сказала, специалист в какой-то области, человек, который знает все вот именно вот в этой области. Во главе вашего расклада замечательная карта «Десятка пентаклей». Ну, финанс, финансах, где вам не стоит переживать в июне месяце, потому что тут у вас будет полная, полная корзина или полный вот сундучок пентаклей. А вообще «Десятка пентаклей» – это такая семейная карта. Карта иногда говорит о том, что, например, вы из обеспеченной семьи, то есть где деньги передаются из поколения в поколение, вот так. Либо вы как бы глава семьи, независимо от того, что мужчина вы или женщина, и вы как бы у вас хватает вот этих ресурсов, финансов на все три поколения. Может быть, вы помогаете своим родителям, естественно, наверное, помогаете своим детям, Помогать не всегда деньгами, можно это вот эти ресурсы, они это еще наши душевные ресурсы, то есть у вас хватает времени позвонить, например, родителям, позаботиться и с детьми провести время. Вот эти вот душевные ресурсы потратить на других, на близких вам людей. В ближайшем будущем карта Луны, карта такая, знаете, старший аркан, во-первых, представляет знак зодиака раков. Ну и карта э, тайн, я бы сказала, даже, потому что лунный свет он как, как туман. Предчувствие. Луна будет у нас в нас всякие предчувствия, э, даже, знаете, интуицию какую-то. Э, Бывает так, что нам кажется, вот, вот по этой карте нам кажется, кажется, что за моей спиной шепчутся, мне кажется, что меня осуждают. Вот такое вот тайны какие-то, может быть, секреты какие-то, недосказанное, невысказанное, что-то вот в этой области по карте. Может быть, нечеткость видения своего будущего, так как карта в будущем, она говорит, что по карте Луны пока нет четкости в будущем. Еще раз, свет Луны, он как вот, как я сказала, как туман, то есть очертания предметов нечетко видны вот в это в 4 часа утра, когда еще Луна и Солнце, знаете, переплетаются в небе. Вот такое может быть, то есть нет четкости видения вашего ближайшего будущего, мои дорогие. Для вас, для вас, ну, все взвешиваете, Это очень такая, знаете, карта девы. Все взвешивать, прежде чем решить что-то, все за и против. Это еще, может быть, финансовое состояние, что прежде чем сделать какое-то э, финансовое, либо вложение, либо покупку, либо еще что-то, вы постоянно проверяете свои финансы, вы постоянно все как бы контролируете, жонглируете своими финансами, вот как этот человек чтобы ни в коем случае не было никаких там финансовых дыр у вас где-то, или еще чтобы, чтобы не наделать долгов, все так, знаете, ответственно вот по этой карте. Иногда карта говорит о перепадах, перепадах настроения, может быть, у кого-то из Дев, потому что стоит он на берегу водоема, реки или, ну, скорее всего, море, потому что корабль с парусами. То есть водная стихия, опять эти эмоции. И корабль говорит о том, что часто вот в традиционной колоде нарисовано, что корабль как бы на волнах. А вот это вот эмоции вверх-вниз, вверх-вниз, как будто быть на, знаете, морская болезнь. Как будто вы на корабле на волнах качаетесь. То есть один день у нас подъем в настроении, на следующий день у нас спад какой-то, тоже, знаете, вот, это, вот эти две карты для кого-то надо как-то поработать над своим вот именно вот состоянием, эмоциональным состоянием, если это вот к вам относится. Восьмерка. Посохов. В вашем окружении занятость. Вы будете очень заняты, у вас постоянно будут какие-то дела, окружать вас будут постоянно какие-то дела. Вы в самом центре, так как вот это ваша карта. Восьмерка посохов – это карта именно, может быть даже для кого-то перелетов постоянных, может быть командировки какие-то, поездки какие-то, частое общение это еще карты интернета, связи, все, что связано с телевидением, радиом, интернетом, вот это вот по этой карте постоянно, может быть вы работаете в этой области и вам постоянно надо пересылать или перезваниваться, вот это вот. Для еще эта карта иногда называется стрела Амура. К сожалению, нету ни одной такой вот карты любви четко выраженные конечно можно интерпретировать что вот тут вы может быть мечтали и встретили но в общем то таких четких указаний на отношения я пока не вижу но мы посмотрим про любовь я вам обещала к концу расклада так что не уходите если любовь ваша главная тема так что будет но тут вот как я сказала скорее всего Карта называется «Стрела любви», то есть, может быть, на самом деле кто-то вам пошлет вот эти стрелы, потому что в вашем окружении это не, не ваша карта. Эм, неплохая карта, карта кар... хорошо, когда мы заняты, у нас нету времени вот так вот думать слишком много, когда мы заняты, мы устаем и как бы сразу ложимся спать, у нас не бессонница и никаких дурных мыслей в голове, вот. Надежды, страхи. Не знаю, может быть и так, и эдак, потому что девятка посохов – карта воина. Воина, который вот отстаивает что-то, это его последняя битва. После девятки идет десятка, конец цикла. То есть еще день простоять, ночь продержаться, и там можно как бы опустить руки, то есть расслабиться, убрать оружие, больше не воевать ни с кем или ни с чем, что-то такое боитесь ли вы этого или надеетесь, что, может быть, надеетесь, что это ваша последняя битва, то есть в какой-то ситуации, может быть, может быть, поэтому карта Луны выпала вам, что пока нет четкости, то есть вы еще вот эту последнюю битву свою не выиграли, мои дорогие. Но ни в коем случае не опускайте руки. Вот об этом и говорит эта карта. Карта после девятки придет десятка. То есть вы сможете скинуть груз вот этой вот ответственность Это еще, потому что она, от вас зависит какие-то люди. Посмотрите, девять посохов позади вас. То есть это не только ваша битва. Вы еще впереди войска, за вами еще другие люди. Если Когда я вижу эту карту, часто может это выглядеть, знаете, как, что вы... Например, руководить отделом. И добиваетесь чего-то не только для себя, но и для всего отдела. То есть за вами еще целые стоят люди. Семья, может быть, вы во главе семьи, вы чего-то добиваетесь. Может быть, хотите получить квартиру, хотите получить повышение зарплаты. То есть это не только для себя, это ведь еще и для семьи. То есть от вас зависят другие. И ваша последняя карта. Семерка мечей. Ну, не очень, конечно, приятная карта. Карта, говорящая о том, что... Карта обмана. Воришки. Во-первых, это, может быть, на самом деле, будьте осторожны. Кто-то, может быть, что-то у вас унесет. И еще мечи – это наша интеллектуальная собственность. Будьте осторожны с вашими пин-кодами, документами, под вашей подпись, чтобы не подделали. Чтобы вот что-то, что такое более. Какие-то... Всегда копируйте какие-то документы, которые вы, например, держите в компьютере, вот так вот, по этой вот карте. Ну и в отношениях бывает такое, кто-то в ночи делает что-то за вашей спиной, это тоже возможно. За вашей спиной могут не только в отношениях, это и друзья могут быть такие, это не только близкие наши мужья, жены, бойфренды, гюлфренды, так что э, партнеры наши, вернее. Это, может быть, и друзья могут быть такие, двуличные могут быть и близкие кто-то, кто-то что-то такое, но просто будьте осторожны, всегда я говорю об одном и том же, предупрежден, вооружен, не доверяйте особо вот в этот период, в июне, людям, дорогие девы. Ну что ж, давайте посмотрим про любовь, а то совсем у нас ни одной карты не выпало про любовь, такой вот, знаете, четкой. Первые три карты для тех, кто в паре. Пятерка Пентаклей, шестерка Мечей и Принц Посохов. Ну что ж, мои дорогие, для тех, кто в паре, вместе вы проходите рука об руку через какие-то трудности, может быть, поддерживая друг друга. У кого-то могут быть именно финансовые трудности, у кого-то проблемы могут быть с жилищем, а может быть и со здоровьем вы друг друга, но вы всегда вместе, вот, поддерживая друг друга, вы проходите вот этот вот э, жизненный путь, трудности какие-то. Э, я думаю, что эти трудности завершатся, особенно для тех, кто, может быть, у кого-то проблемы с жилищем, потому что может быть карта переезда. Но это шестерка мечей, не только карта переезда, это может быть э, можно... Оставить вот на том берегу весь негатив, то есть все свои проблемы, все свои неудачи, все свои какие-то трудные ситуации мы оставляем на этом берегу и стремимся к счастливому берегу. То есть ваши трудности совместные, они могут закончиться. Ну и, как я сказала, вы можете переехать, переехать в другое жилье, может быть, переехать в другую страну, в другой город, в другой регион. Принц посохов. Э, ну, если тут какой-то, вот, знаете, кажется, застой, связанный вот либо с финансами, либо с, э, с вашим жильем, с домом, со здоровьем, то тут как бы на том берегу все как бы уладится. Ну, э, я еще скажу так. Если вы вместе проходили какие-то трудности, кто-то, может быть, в конце концов не выдержит и уйдет из этих отношений, потому что женщина, в общем-то, ну и мужчина, может быть, уходит одна, остается одна. На том берегу вас может ждать кто-то другой молодой человек, огненный, красавец, сексуальный. Принц посохов – это молодой человек огненной стихии. Это львы, овны, стрельцы. Либо любой человек вот так, с такими характеристиками, с энтузиазмом, сексуальность выражение себя через внешность. Вот, вот так вот. Артистичность, даже креативность какая-то Либо, если вы все-таки останетесь как пара, переедете совместно Рыцарь – это движение вперед Вот тут у вас как бы на этом счастливом берегу У вас начнут дела идти лучше Движение пойдет, быстрее все пойдет Может быть, даже по работе, так как посохи – это работа, карьера Продвижение может быть какое-то именно в работе, в карьере давайте посмотрим что предстоит что в отношениях для тех кто одинок и в поиске про любовь ну все еще боремся семерка посохов король посохов и ну, замечательно. Я думаю, что долго, особенно женщины, вот, для женщин как-то лучше выпало. Долго вы все-таки а, а, не будете в одиночестве. Король посохов вот, может встретиться вам. Опять-таки огненная стихия, львы овные стрельцы. Либо человек, э, вот как я уже описывала, рыцари посохов. Человек, может быть, какой-то артистичной среде работает, может быть, креативный человек, может работать на себя, так как огненные люди, огненные стихии, они не очень любят работать на других. Красавчик. Сексуальность, посох – это фолический символ. Кстати, карта Ирафанта может говорить о браке, но о таком религиозном браке, то есть, может быть, обручение или свадьба, вот, но в, в стенах какого-то религиозного дома. Семерка посохов. Ну, я думаю, что не всем будет ваш выбор нравиться, и могут быть какие-то э, вам ваши шептаться, шептать будут ваши друзья или подруги, э, что как бы не тот человек или еще что-то, но вас это не особо будет как-то интересовать, это ваш выбор, вы стойко будете стоять на своем, никого и ни себя, ни этого человека в обиду не дадите. Для мужчин, для мужчин пока не вижу, чтобы у вас, я вижу вас, и единственное, что хочу сказать, если вы одинокий мужчина и в поиске, ни в коем случае не опускайте руки, вот так вот, не опускайте руки, карта благословения на вашем пути, карта Ирафанта, это еще карта благословения, так что ни в коем случае не опускайте руки, я думаю, что у вас все еще случится. Давайте посмотрим про финансы. Традиционная колода Райдер Вайт. Ваша первая карта на финансы. Королева посохов, рыцарь посохов и карта смерти. Ну что ж, королева посохов – это хорошая карта для финансов, в общем-то, это хороший бизнес-партнер, это женщина-предприниматель, постоянно у нее, во-первых, энергичная в бизнесе, в работе. Для женщин очень хорошая, вот, может быть, какая-то подруга у вас или близкая, кого-то вы знаете, знакомая. Либо вы просто будете искать себе партнера или захотите сами открыть какой-то бизнес. Вот это очень удачный как бы, вариант, потому что я уже говорила об этом, о том, что люди огненной стихии, они не очень как бы, любят работать на кого-то. Даже если работают, то хотят иметь свое что-то. И у вас две карты. И рыцарь, рыцарь в данном случае – это движение. Кто-то, может быть, вот на самом деле, что мужчина, что женщина. Если вы мужчина, может быть, вы женщиной совместно, может быть, со своей партнершей даже, женой, может быть, открыли совместный бизнес. Движение будет у вас, причем вам предстоят очень сильные изменения. Может быть, вы, например, бросили работу, как где-то в какой-то фирме, в компании, и решили полностью все изменить и быть вот, свободным работать на себя, потому что карта смерти э, – это карта трансформации серьезных изменений. Был я офисным работником, теперь я э, владелец бизнеса, например. Вот так вот. А кто-то, может быть, на, наоборот, но навряд ли. Скорее всего, э, вот э, как-то так. Денег, как таковых, к сожалению, не выпало, но в вашем раскладе деньги вам выпали э, десятка пентаклей, что как бы… Значительная сумма финансовая, благополучие. Но тут, скорее всего, больше говорит о развитии вашего бизнеса, работы, карьеры. Вот, вот так вот. Но не, не бойтесь карты смерти. Старший аркан представляет знак зодиака скорпионов. Может быть, кто-то из скорпионов очень значительный. Карта скорп... э, э, скорпионов. Карта смерти – это карта, вы знаете, когда все переворачивается с ног на ногу. Все меняется. Не бойтесь только, будьте более как бы адаптируйтесь вот к этим изменениям, потому что эта карта еще урок философская карта говорит о том, как примешь изменения, так как бы и пойдет. Будешь сопротивляться, трудно будет. Адаптируешься быстро, значит быстрее все эти изменения войдут в вашу жизнь и быстрее привыкните к ним. Ну что ж, мои дорогие девы, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь.